Ой, чувак, ты говоришь, Аллах это создал и это все прекрасно Но сегодня наука объясняет все, о чем ты до сих пор утверждаешь, что это творение Аллаха К примеру, ты утверждаешь, что яблоко создано Аллахом, верно? Да Ха. На этот счет наука говорит, для взращивания этого яблока, когда семя попадает в почву, такие важные факторы, как вода, температура, кислород, незамедлительно объединяются, и семя начинает прорастать. После этого оно подпитывается минералами из почвы, оно прорастает и начинает вырастать в дерево. По мере того, как оно вырастает, ты наконец-то можешь собирать яблоки. Видишь, оно не появляется из ничего, понимаешь? Таким образом, природа уже самостоятельно может выполнять эти вещи. Нужно ли говорить о том, что кто-то это создал? Теперь я хочу, чтобы ты послушал меня внимательно, хорошо? Чтобы возникла какая-нибудь замысловатая вещь, для этого должно быть три необходимых фактора — знание, воля и могущество. Если хотя бы одного из них не достает, замысловатая вещь не может быть создана. Например, стол. Чтобы произвести этот стол, я должен знать, как его сделать. Я должен иметь достаточно сил, чтобы его сделать. И я должен быть в состоянии выбрать, сделать его или нет. Пожалуйста, присаживайся. Допустим, у меня есть сила и воля, чтобы сделать этот стол. Но у меня нет знания, я не знаю, как его сделать. Таким образом, я не смогу сделать стол. Или же у меня есть силы, я знаю, как его сделать, но у меня нет воли, и я не могу выбрать, сделать его или нет, и опять я не смогу сделать его. Таким образом, если у меня нет хотя бы одного из этих факторов, или больше, я не могу сделать ни одну замысловатую вещь, даже если это неодушевленный предмет. А теперь, что ты изучаешь? Биологию. Тогда ты, наверное, изучал структуру семени? Конечно. Сталкивался ли ты с таким качеством в нем, как разум, во время изучения? Или же в почве, солнце, воде и воздухе? И лишь одного разума недостаточно. Нам нужно обнаружить такие факторы, как знания, воля и могущество. Видел ли ты когда-нибудь любой из них в нем? Конечно же нет. Большинство из них — это неодушевленные предметы. В этом и есть вся суть. Они неодушевленные предметы. У почвы нет никаких знаний, воли и могущества, чтобы сделать это. Не только почва не имеет этих качеств, но и воздух, солнце и вода также не обладают ими. Мы только что сказали, что мы не сможем сделать даже простой стол, если у нас не будет любого из этих качеств. Так если ни один из элементов не обладает ни одним из этих качеств, то как тогда вещи создаются или делаются? Таким образом, это значит, что все факторы являются лишь причинами для создания яблока. А причины не имеют никакой силы. Они лишь оказывают воздействие, как прозрачная занавеска. Прямо как законы. К примеру, сейчас запрещено курить в закрытых помещениях. Но когда кто-либо закурит там, то ведь запрещающий знак не вмешается и не сделает ничего, правильно? Потому что законы не совершают действий. Человек, который устанавливает закон, предпринимает соответствующие действия. Тогда обязательно должен быть кто-то, кто обладает безграничной мудростью, волей и могуществом, И кто заставляет законы, причины, деревья и почву делать все эти вещи. Я говорю «безграничные». Потому что тот, кто творит семя яблока, управляет и вселенной. Он не может быть немощным, как ты и я, как природа или атомы. Поэтому мы называем его всемогущий Аллах. Что ты скажешь теперь? Ух, я не знаю. То, что ты сказал, это правда, но я думаю, я должен подумать об этом. Хорошенько подумай, но не затягивай с этим. Потому что когда ты будешь в земле, то будет очень поздно о чем-либо думать. Ни сервили